Здравствуйте, друзья! Начну с карт, опубликованных Министерством обороны Российской Федерации. Это официальные карты. Одна из них показывает уничтоженные аэродромы на территории бывшей Украины. Другая показывает общую обстановку по состоянию на 25 марта. Вот эти карты ценны прежде всего тем, что они дают реальное положение вещей, а не те, патриотические картинки, которые нам постоянно подсовывают, на которых колоссальные территории заштрихованы ну, жирными красными линиями, ну и создается впечатление, что эта вся территория находится под контролем России. Здесь же показана та реальная обстановка, о которой мы с вами все время говорим, что в тылу российских войск становится и по флангам колоссальное количество территорий. Именно поэтому линия фронта сегодня превышает 3000 километров. Для группировки, которая даже вместе с силами республик не превышает 300-350 тысяч человек, это колоссальная протяженность линии фронта. И вот именно сейчас начинается зачистка этих территорий, зачистка тылов фронта и укрепление флангов. И представление об этом дают две новости. Первая из Славутича. Славутич в полном окружении российских войск, которые находятся в полутора километрах от городской черты, сообщил глава областной военной администрации. Славутич, как вы видите, находится чуть левее возле Днепра, ближе к Днепру от Чернивокова. И именно на картах он обозначен как неконтролируемый российскими войсками. Но известно и то, что уже вчера местный глава Славутича объявил о том, что в городе появились вооруженные силы противника, а сегодня с утра он потребовал граждан не выходить на улицы, потому что враг шастает по городу. На самом деле в город введены силы специальных операций ну, для зачистки города от неприятеля. И вторая новость. Генеральный штаб вооруженных сил Украины отдал приказ о том, чтобы оставить город Изюм. Приказ, как вы понимаете, опоздал как минимум на два дня. И вот это дает представление о том, что если вы что-то и узнаете из, из, из, из сводок официального Киева, то узнаете с двухсуточным опозданием. Ну, разумеется, если узнаете вообще. Вот еще одна новость, в которую вы, наверное, не поверите. Оказывается, что сегодня у вооруженных сил киевского режима почти на 50 танков больше, чем было до начала военных действий. До победы остается буквально один шаг. Одна беда только, что стала известно о том, что погибло киевское привидение. Вот самый киевский привод, который десятками сбивал российские самолеты. Как сообщает Одесса-Инфо, он имеет даже фамилию Тарабалка. Сбил 40 самолетов противника, посмертно ему присвоено звание Героя Украины. Ну а пока не родился новый привод и не вытащили из интернетика захваченные танки, вооруженные силы киевского режима воюют вот такими пулеметами «Максим». Ну, по крайней мере, изобретенными до революции. Ну и, в принципе, можно понять, а что делать, если москали воруют тяжелое вооружение? На фотографии один из украденных ими самоходных установок «Пион» – 203 мм. Вес снаряда более 100 кг. Новенькая установка, которая раньше относилась, в общем-то, к стратегическому оружию. Ну, с тех пор, правда, изобрели другое, она стала попроще, но действительно оружие очень серьезное. Это не двуствольный Максим. Еще одна новость, которая, ну, наверное, не очень обрадует э, вояк киевского режима, сидящих в окопах. Рада приняла закон, позволяющий теперь правительству находиться в любом городе, не обязательно в Киеве. Наверное, они что-то начинают подозревать. При этом, в, в отличие от правительства, войскам на левобережье деваться некуда. И В данном случае вопрос не в том, какие позиции отмечены на карте Министерства обороны Российской Федерации. Дело в том, что действительно пройти сотни километров марше по левобережье под постоянным огнем, по простреливаемым дорогам и перейти через э, не ограниченное количество мостов практически невозможно. Меня часто спрашивают, почему противник не сдается. Я уже как-то говорил, что ну, кроме того, что э, на, когда начали убивать, дальше остановиться достаточно тяжело, есть еще и такая беда, как нацизм. Вспомните, Гитлер пришел к власти в 1933 году. До этого у него была... Пусть и мощная, но все-таки национал-социалистическая партия неправящая. И за 8 лет он завоевал всю Европу и даже начал Бритский их против Советского Союза. Уверен, кстати, что он его выиграет. На Украине происходило то же самое. Десятилетиями воспитывались нацисты и бандеровцы. И последние 8 лет они уже хлебнув крови, совершив массу преступлений, научившись убивать, Воюют, собственно говоря, не хуже, чем те нацисты, которые воевали в осажденном Берлине. Напомню, французские нацисты из дивизии СС Шарлеман до последнего отстаивали Рейхстаг. Вот вам полная аналогия с Азовом, который сейчас бьется в Мариуполе. И сводка Министерства обороны России о потерях противника. Можно в эту сводку не верить, хотя она совпадает с теми моими представлениями о потерях. Здесь важно не то, что выбиты почти все «Байрактары» или почти все самолеты или половина вертолетов, значительно важнее другой факт. Сколько бы киевский режим сейчас не терял техники, это наиболее боеспособная техника, которая способна передвигаться, то есть она уничтожается в первую очередь, естественно попадает под огонь, она воюет. А сколько из заявленных на начало войны танков, самоходных установок и всего прочего, тех же самолетов, не способны взлететь или даже завестись. Об этом эта статистика умалчивает. Но мне приходилось служить даже в куда более лучшей армии, чем украинская. И я могу сказать, что когда на тысячу машин, все равно найдется десяток, которые не заведется, даже новеньких. А здесь вопрос, простите меня, в том, что это техника советских времен. И восполнить ее неоткуда. Впрочем, не все так страшно. Рейтерс только что ошарашила аудиторию сообщением, что оказывается 60% высокоточных российских ракет отказывают и не могут попасть в цель. Я не знаю, почему именно 60%, но это, по крайней мере, должно успокоить сторонников киевского режима. Они даже фотографию показали, на ней, правда, находится украинская точка «У». И очень хорошо к сообщению Рейтерс ложится сообщение замночтаба командования вор... сухопутных вооруженных сил киевского режима Александра Груздевича, который сказал, если у России силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты, по интенсивности обстрелов мы этого не наблюдаем. Все совсем не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре и по нашим военным объектам. Но, видимо, все-таки что-то долетает. Ну, немножко о другом. Под шумок происходящего на Украине, азербайджанские войска заняли одну из сел на линии соприкосновения с армянами. Там назревает небольшой конфликт, который никому сейчас не интересен, кроме армян, которым стоит в очередной раз задуматься, э, кто является гарантом вообще существования Армении. И пару слов не о войне. Южнокорейский производитель продуктов питания и кондитерских изделий Орион сообщил о том, что намерен в скором времени открыть еще один завод в России. Это, к слову, о том, что святое место пусто не бывает. Какие-то производители уйдут из России, какие-то придут. И еще одно. Я забыл в предыдущем материале упомянуть о том, что Россия – это не только наш северный пушной зверек с ценным мехом и газ. Это еще и масса других продуктов, материалов, сырья, от которых критически зависит остальной мир. В данном случае неважно, какие цифры приведены на этой таблице и можно даже не верить, дело в том, что на самом деле ситуация еще хуже, потому что кроме того, что производит Россия и то, что не указано здесь, а это и уран, и масса других материалов из включая алюминий, титан и многое другое. Это ж не только Россия, это еще и Беларусь, и Казахстан, и теперь уже Украина. А в совокупности это колоссальная часть рынка, от которого критически зависят наши европейские, теперь уже не партнеры, не только европейские, американцы тоже. Например, они не хотят накладывать санкции на уран, потому что им нужен уран для их атомных электростанций. Понимаете, какая беда? И все сводится к тому, что рано или поздно, через два месяца или через четыре, события на Украине закончатся, ее поделят между собой Россия, Вендрия и Польша. И после этого станет вопрос о том, что надо санкции снимать. И это будет уже предмет торгов. Что в каком порядке и в обмен на что? Мир циничен. Украина в результате будет лежать в развалинах, к вящему удовольствию наших американских партнеров, а весь остальной мир будет жить дальше. Ну, на этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.